Всем привет! С вами Russian with Dasha. Расслабленное видео с дачи. Я пью домашний сидр. И в этом видео... Вау! Она тоже хочет попробовать сидр. А, мамочки! И в этом видео я покажу вам, зачем мы сюда приехали сегодня. Покажу, как мы занимаемся раскопками на даче и что нам удалось найти на нашей территории. Сегодня чудесная погода, в Санкт-Петербурге плюс 30. В этом году какая-то невероятная жара. Все лето было жарко, солнечно, замечательная погода. И сегодня к нам приедут гости, мы собираемся сделать шашлык. Покажу вам заготовки для шашлыка и поделюсь хорошим настроением. Если вы не знакомы с моим каналом, у меня есть транскрипции на русском и английском. Эти транскрипции доступны на Патреоне. И также в сентябре вас ждут новые выпуски подкаста Russian with Dasha. Не забывайте подписаться, и пойдемте погуляем! Мой муж любит заниматься раскопками. То есть это поисковая работа. И обычно он с друзьями ездит в Ленинградскую область или в Московскую область, в заброшенные деревни. Но тут он недавно решил поискать что-нибудь на территории нашей дачи. Привет всем! Сегодня расскажу про свое маленькое хобби. Мы любим заниматься поиском артефактов. В последнее время я решил начать раскопки у себя на даче. Потому что здесь до 40-х годов стояли дома. Их сожгли во время войны, и здесь больше никто не жил. Раскопки начались с этого места. Это орех, дерево. Угу. Здесь э, отец дел, пропалывал это дерево и нашел э, старые три копейки. Это конец 19 века, начало 20-го. Это 1890-1910. Вот такой угу. диапазон ориентировочно. Вот, эта история меня заинтересовала, металлоискатель у меня был на даче, и я решил попробовать здесь походить, посмотреть, что есть. По итогам раскопок мы тут выкопали небольшую яму. В этих местах нашли кирпич. Кирпич, скорее всего, был от печки. И в перемешку с этими кирпичами мы нашли осколки старых глиняных горшков, керамической посуды. Причем, похоже, там были интересные экземпляры, как царский фарфор, мы нашли старый а, замок, американской фирмы Yale, это еще дореволюционный замок. И также мы нашли две монеты, это номиналом 2 копейки 1896 года и 1900 какого-то, я уже точно не помню. Металлоискатель, соответственно, настраивается в большей степени на цветной металл. Это медь, серебро, там это может быть золото, алюминий. Мы сегодня празднуем день рождения папы моего мужа, то есть моего свекра. Я хочу показать вам стол, который мы накрыли. Когда мы приезжаем, чтобы сделать барбекю, шашлыки или курицу на гриле, режем свежие овощи, помидоры, перец, огурцы и укроп, хлеб, лаваш. Здесь у нас лук и укроп. Здесь репчатый лук. Оливки, которые мы купили в супермаркете. Снова то, что вырастили на даче. Разжигаем мангал для барбекю, для шашлыка. Вот и ставим на медленный огонь. Аромат хороший. Давай еще, пока да я, да я потом возьму По Во всем удачи, даже в мелочах, благополучия, огромного везения, всегда хороших ну... и счастливых дней, и всех желаний, и задумок исполнения. Ура! Ура! Спасибо, Спасибо. Спасибо. подарок. Вот лежу, отдыхаю в гамаке, и это ответ на вопрос, зачем россиянам дача. Конечно, она нужна для того, чтобы выращивать овощи, делать заготовки на зиму, чтобы покупать меньше продуктов в супермаркете. Ну и также для того, чтобы просто отдыхать. Я в этом году была на даче только три раза, но каждый раз я <связь> ухожу от всех, ложусь в гамак, иногда засыпаю, и именно это для меня является самым... Классным типом отдыха, когда я могу просто поспать на природе и наполниться новой энергией, и новыми силами. Пока я лежала в гамаке, меня ужалила оса. Чешется и немного зудит, но мне лень вставать, поэтому я останусь здесь и просто буду отдыхать. Постараюсь не обращать внимания на неприятные ощущения. Каждый раз, когда на даче отмечается праздник, кто-нибудь предлагает пойти на пруд порыбачить. У нас здесь нетипичная дача, обычно на дачах нет пруда. Но так получилось, что на нашей территории есть пруд, и вот заядлые рыбаки берут в руки удочки и идут на рыбалку. Пойдемте посмотрим. Так, оказывается, у нас тут не просто рыбалка, но еще и поиск сокровищ. Ну, Оп! конечно, выловленная рыба отправляется обратно в пруд, а я иду смотреть, что делает Никита. Что нужно, чтобы заниматься раскопками? Как это называется? Кирка? Кирка. Кирка, лопата. Нормально. Сейчас такой сундук с кладом. О, кирка. Во! Это, короче, вот эти чашечки. Нам помыть. Кусочки иконы. Вот еще нашли кусочек керамики. Пока я ходила за чаем, нашли вот такую штуку от керосинки керосиновой лампы. И, по-моему, тут написано Бреннер. Первые буквы не понимаю, но последние написано Бреннер. Так, нашли монетку, вот сейчас отмываем в пруду. Ну, давай, показывай. 1888 восьмой Одна копейка. 1888 год. Копейка. Пойдем дальше. О! Это шок, наверное, был с монетами. Давай, давай. Опа! Кусочек, горшочек. Не императорство. А, а красное вон там что? Это кирпич. Это вон красное кирпич. дерево. пошел. Никита, аккуратнее. По поводу... Ты чего? По поводу осы? Нет, что там такое? Давай. Это просто железо какое-то. Ха-ха, что? что это? Не знаю. Да. Какая-то здоровая штуковина. Кирпич. Ну, это кирпич да. О, берем. Тарелка. Покажи под камерой. К сок. Что это? Это полгоршочек. Достань его. Еще одна находка – металлический подсвечник.